Дорогие друзья, рады приветствовать, с вами инвестиционный центр Павловы и партнеры. В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах, где продается имущество дешевле рынка. И сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика с YouTube. Здравствуйте, могу ли я участвовать на торгах как физлицо, а выигранные лоты по недвижке оформлять на другого человека с ИП для перепродажи недвижки? чтобы не платить налог на имущество. Спасибо! Вы можете сделать следующим образом. Если индивидуальный предприниматель – незнакомый для вас человек, то вы заключаете с ним агентский договор. Если ИП ваш знакомый, то агентский договор не требуется. Вы просто оформляете сразу на индивидуального предпринимателя все необходимые документы. Это значит, что заявка на аукцион или публичное предложение, паспорт, ИНН, СНИЛС, согласие супруги, если требуется, ЭЦП и так далее будут от имени индивидуального предпринимателя. Также не забудьте от лица ИП перечислить задаток. Ну и конечно само участие в торгах тоже проходит от имени ИП.